Добрый день, друзья. Катамаран отходит открытые воды Ширкулевского моря. Уникальные кадры. Такого вы не увидите нигде. Только у нас. Пристани. В фруксировке участвуют Агатырь и Алгарь. Разворачиваем по оси каркас, катамаран. И идем на опору номер семь. Капитану благодаря огромный привет. Да, то есть, оцени, да, не так, да? что не когда у них была? Не, была. у них, да, да, у них. да, Прям отводить каркас на саму опору. Бдим, смотрим, комментируем. Отработали смену, надвигаемся на берег, в сторону третьей опоры. Всем пока! До новых встреч!